Должны были доставить в военный госпиталь. Надеюсь, с ней все в порядке. Как мог целый поезд сойти с рельсов? Они считают, что это была диверсия. Но для нас это пока не важно. Тебе нужно вытащить оттуда Нину. Кому? Мне? Если ты отправишься туда один, будет меньше шансов, что тебя обнаружит. Удивительно, что нам и сюда-то удалось пробраться без особых проблем. Я, конечно, пытался держаться от станции подальше, но мы все равно близко. И нас давно уже должны были схватить военные. Хорошо. Итак, как мне туда попасть? Думай. Отлично. В любом случае огромное спасибо, что подвез меня. Без тебя я бы ни за что не нашел это место. Пожалуйста, без проблем. А ты очень волнуешься за Нину, да? Да. Надеюсь, с ней все в порядке. Она тебе очень нравится, да? Да. Никогда в жизни я еще не чувствовал ничего подобного. Эй, очнись, парень. Помечтаешь, когда вытащишь оттуда Нину? Да, ты прав. Вперед. У нас очень мало времени. Я буду ждать тебя здесь на случай, если понадобится помощь. Да, не забудь. Нина путешествовала под именем Перкова. Скорее всего, под этим же именем ее сюда и положили. А теперь удачи. Спасибо. Скорее всего, она мне понадобится. Мой сотовый со всякими разными прибомбасами. По нему даже можно звонить. Трепичная хозяйственная сумка. Я от него не в восторге, но все-таки он нам помогает. А что если что-нибудь случится? Да ничего не случится. Я буду ждать тебя здесь. И если объявят тревогу, действуем по плану Б. А в чем состоит план Б? Я придумаю его в более подходящий момент. А теперь тебе пора отправляться. Куст усыпан маленькими красными ягодами. Врачи всегда советовали мне есть больше фруктов. Пожалуй, начнем с того, что будем пока просто собирать больше фруктов. Могут оказаться очень вкусными, а могут оказаться и ядовитыми. Лучше не стоит рисковать. Очень странное место, похоже на замок с привидениями. Надо вытащить оттуда Нину как можно скорее. Похоже, это действительно скорая помощь. Надпись на ней на русском языке. По-русски я читать не умею, но рядом с надписью указан телефонный номер. Ноль тридцать один. Заперто. Должно быть замок электрический, потому что замочной скважины я здесь не вижу. Домофон. А мне всегда казалось, что в такой глуши даже электричества нет. Сказать. Здравствуйте, я турист и оказался здесь случайно. Чудесное здание, оно ведь очень древнее, правда? Нельзя ли мне поближе осмотреть дом? Что? Я большой любитель архитектуры дореволюционного периода. Ну помимо этого с вами все в порядке, так? Это больница, а не музей. Это не важно. Я всего лишь хочу взглянуть на само здание. Много времени это не займет. Здесь не так много зданий, которые могли бы заинтересовать туриста. Не я виноват в том, что вы решили провести свой отпуск в такой глуши. В любом случае, вход сюда запрещен, Если вы, конечно, не доктор или не при смерти. А теперь оставьте меня в покое. Я хочу досмотреть матч. Он отключил домофон. Вся эта чушь с туристом-любителем архитектуры не лучшая из моих идей. В следующий раз надо не забыть, что искусство не мой конек. Этот малый отключил домофон. Ее сотовый выключен. Я пробовал ей звонить минуту назад. Выманить скорую – идея неплохая, но для этого нужно придумать хороший повод. Выманить скорую – идея неплохая, но... Этим можно было бы перевязать рану, если бы Олег был ранен. Но не считая пары недостающих пальцев и излишней самоуверенности, с ним сейчас все в порядке. Теперь у меня есть дырявая сумка, вся покрытая ужасными красными пятнами. Из-за этих ягод у меня теперь вся сумка в красных пятнах. Во! Перебинтуй этим руку, на которой у тебя нет пальцев. Может, врач поверит, что ты только что их потерял, если не будет осматривать руку слишком тщательно. А что, если что-нибудь? Да ничего не слышно. А в чем состояние? Я я от него не в восторге. Надеюсь, мой план сработает. Алло, алло, мой друг серьезно ранен. Кажется, у него оторвало пару пальцев. Да, я здесь, на автобусной остановке прямо напротив больницы. Пожалуйста, пришлите кого-нибудь побыстрее. Боюсь, он может умереть от потери крови. Да, только, пожалуйста, поторопитесь. Теперь остается надеяться, что Олег достаточно хороший актер и сумеет убедить водителя скорой. Так, я во дворе, и теперь всего лишь осталось разыскать Нину. Похоже, это фановая труба. Она идет на верхний этаж. Лампа освещает вход в подвал. Что-то отбрасывает эти тени. И это что-то очень, очень близко. Использованные шприцы, грязные бинты и палец. Может, отнести его Олегу? Нет, лучше не стоит. Лучше даже не думать, чьи кишки выпустили этой штукой. Закрыто. Похоже на обычную машину скорой помощи. Больше напоминает военную машину. Но что она здесь делает, так далеко от цивилизации. Не самая новая модель, но свою функцию выполняет. Не думаю, что просто войти туда, такая уж хорошая мысль. Лучше даже не думать, чьи кишки выпустили этой штукой. В лампе спрятан ключ. Необычное место для тайника, но лучше, чем класть ключ под коврик. Вот так-то будет лучше. Ключ из лампы. А где же мои три желания? Подходит. Итак, прямо в логова льва. Надеюсь, в погребе никого нет. Здесь огромное количество химикатов и лекарственных препаратов. На этикетках этих флаконов напечатаны только химические формулы. Пока я не выясню, что именно в них находится, я не стану их трогать. Диктофон. Возможно, здесь что-нибудь говорится о Нине? Пациент 1835. Тяжелые психологические и неврологические нарушения. В настоящий момент находится в коме. Во время обследования у пациента были выявлены следующие симптомы. Оптические и слуховые галлюцинации, мышечные судороги и отсутствие самоконтроля. У пациента также отмечены психогенные реакции, наблюдается временная амнезия, частичный паралич мышц лица. Перед глазами видят пятна. Увреждения височных долей большого мозга вызваны внешними воздействиями. Наблюдается перелом кисти правой руки, Множественные ушибы и гематомы в области рук и головы. Помимо внешних повреждений, у пациента наблюдаются те же симптомы, что и у других пациентов. Отчет необходимо закончить как можно скорее и факсом отправить в Москву. Черт, батарейки садятся. Это ужасно. И что значит, что и у других пациентов? Неужели все эти проблемы с психикой и поведением возникли у многих? И если да, что послужило их причиной? Надо рассказать об этом мнении, потому что что-то здесь не так. Не знаю, что именно, но мне это очень не нравится. Очень. Батарейки сели. Но запись, кажется, все равно уже подошла к концу. Наверное, оно сломано, поэтому просто стоит здесь. Честно говоря, мне это просто смешно. Честно говоря, мне это просто смешно. Здесь хранятся все истории болезней, отсортированные по алфавиту. Может, я смогу выяснить, что они сделали с Ниной? ка кас кай кам Нины нет. Стоп, Олег говорил, что она будет путешествовать под другим именем. Кажется, на «П». Пер... Перкова. Так, давай-ка посмотрим. «П... Пал... Пер... Перес...» «Перес?» «Перес Мануэль». Разве не он был в Тунгусской экспедиции с отцом Нины? И здесь он тоже был? Очень интересно. Надо взглянуть, что здесь. Если мои скудные медицинские познания меня не подводят, здесь говорится о серьезных поведенческих и психологических отклонениях. У Переса явно наблюдались симптомы, не характерные ни для одной известной болезни, но это было много лет назад. И за такое время исследования должны были, похоже, они пытались больше узнать о его болезни, проводя над ним опыты. Через черепную коробку без анестезии. Какой кошмар? Электрошок? Смирительная рубашка, шоковая терапия, просто отчет о средневековых пытках. И после всего этого бедняги удалось выжить. Пару недель назад по просьбе некой доктора Николь Руа его отправили на родину, в небольшой городок Сан-Кристобаль, западный пригород Гаваны. Видимо, он так отчаянно сопротивлялся, что ему ввели двойную дозу фен... фенилциклидинпиперидина. Кажется, это средство уже давно запрещено. Странно. Перес провел здесь почти 30 лет и вдруг его перевозят на Кубу. Вскоре после этого исчезает отец Нины. Было бы удивительно, не окажись, эти события связаны между собой. Но как? Здесь огромное количество химикатов и лекарственных препаратов. Если не ошибаюсь, в одном из этих флаконов содержится средство, которое вкололи пересу. Что находится в остальных, мне все еще неизвестно. Фенилциклидин-пиперидин, или сокращенно ФЦП, именно это вещество вводили бедняги пересу. Аммиак. Понятия не имею, для чего они его используют. Возможно, вместо нюхательной соли, чтобы привести человека в сознание? Не имею ни малейшего желания выяснять, кто или что лежит там снизу, и откуда здесь все эти пятна. Хорошо, что это точно не Нина. Человек это или зверек, он слишком маленький. Ведро, полное крови. Кажется, меня сейчас вырвет. При подобных условиях все больницы будут вынуждены закрыться. По крайней мере, я на это надеюсь. Мой врач всегда использует такую штуковину, чтобы послушать, как хрипят мои легкие. Шприц. Вроде не неиспользованный, но игла открыта. Надо быть очень осторожным, чтобы случайно не дотронуться до иглы. Похоже, он совсем новый. С черепом вроде все в порядке, но вот легкие... Вряд ли человек может жить с такими легкими. Я слышу голоса. Пока я не узнаю, что ждет меня за этой дверью, я к ней не прикоснусь. Похоже, он с... шприц. Мой врач всегда использует такую штуковину. Амиак. Аммиак. Ничего не могу с этим поделать, но ты много теряешь. Игра просто отличная. Жалко только, что спутниковая тарелка такая чувствительная. Постоянно ее настраиваю. Надеюсь, сегодня такого ветра не будет, а то вчера вообще ничего не было видно. Не, забудь об этом. Скажи спасибо, что девчонка мирно спит и не буянит. Ага, еще три дня в этой яме и нашим докторам найдется чем заняться. Нет, и лучше оставайся там Здесь никого нет Но если вдруг кто появится, снова начнутся крики Что нельзя покидать свой пост и все такое Не волнуйся, главный врач даже не заметит Что я больше трачу времени на телек, чем на обходы Я слежу за входом Я обязательно его замечу, если, конечно, он не проползет через подвал Ага, договорились До скорого И кончай охотиться на крыс Доктор до сих пор пыхтит из-за полевых отверстий Сырая комната где-то на верхних этажах. По крайней мере, я знаю, где держит Нину. Одна маленькая проблема. Там, как минимум, два охранника. Я должен как-то связаться с Ниной. Может, у нее есть идеи, как от них избавиться? Охранник занят, смотрит футбол. И все-таки мне лучше в комнату не соваться. Если оглянется, я труп. Тяжелая дверь. Открывается только с одной стороны. Клин не дает двери закрыться. Мне не стоит туда ходить. Если меня заметит охранник, у меня будут очень большие проблемы. Мне не стоит туда ходить. Мне не стоит... Мне не стоит туда... Бандит какой-то, анимет брат. Хотя для такой работы это и нужно, наверное. Разговор с ним может стать для меня последним разговором в жизни. Мне не стоит... Ага, футбол. Хоть я и не люблю футбол, я бы... Я бы все отдал, чтобы сидеть у себя на диване с Ниной и... Нет, пусть это будет не футбол. Мне не стоит туда ходить. Мне не стоит... Мне не стоит... Слышу очень громкий храп и стоны что-то насчет поезда взрывов и папы. Но, постойте-ка минутку. Это же голос Нины. Похоже, труба ведет в камеру, где ее держат. Нина! Эй, проснись, Нина! Нет, черт, ну и крепко же она спит. Она меня просто не слышит. Нина находится там, куда ведет эта труба. Мне нужно вытащить Нину как можно скорее. Этот жуткий запах заставит Нину очнуться. Хм, теперь тут дико воняет, и мне совершенно от этого не легче. Запах аммиака еще не выветрился, воняет на километр. Может, у этого вентилятора хватит мощности, чтобы запах аммиака дошел до камеры Нины? По крайней мере, стоит попробовать. Фу, что за ужасный запах! Разве это не противоречит Женевской конвенции? Я очень рад, что с тобой все в порядке, Макс. Кто же еще? Или ты ждала кого-то другого? Сказать честно, я не готова к приему гостей. Мне бы себя в порядок привести, а заодно и проветрить комнату. Это ты нагнал сюда этот жуткий запах. Да, другого способа тебя разбудить не было. Кстати, ты храпишь и разговариваешь во сне. Если хоть кому-то об этом скажешь, ты труп. Об этом можешь не волноваться. Но сначала нам нужно вытащить тебя отсюда. Отличная мысль. У тебя есть план? Э -э нет, не совсем. В таком случае, сейчас самое время его придумать. А я пока приведу себя в порядок. Ни в одной из сказок, которые я читала, принцессы не выглядели как дранные кошки, когда их спасали отважные герои. Сладковатый запах гнили – единственное, что напоминает о том, что здесь когда-то хранилось. Что бы это ни было. И я на нем лежала. Фу. Очень красиво. Моя бабушка когда-то зарабатывала себе на жизнь, делая такие коврики и салфетки. Я бы себе все пальцы сломала, если бы попыталась связать нечто подобное. Через эту трубу я могу говорить с Максом. Стена на вид довольно хлипкая. При этом выбираться отсюда пришлось бы не один день. Он отвалился от стены. Я не горю желанием узнать, кто там скребется. Я не собираюсь засовывать туда руку. Этот стул знал времена и получше. С него уже хватит. С одной ножкой ты даже называться стулом больше не можешь. Ножка от стула всего лишь пластиковая, но у меня никак не получается ее отломать. Заперто. Наверное, стоило этого ждать. Хотя попробовать не мешало. Натянуть разок на острый край, и работа долгих вечеров отправиться к чертям собачьим. Ой, видела бы это моя бабушка. Так себе, Веревочка, раз кусок оторвался, когда я попыталась завязать узел. Кто-нибудь мне объяснит, какой в этом смысл? Останки некогда великолепного вязаного коврика. Сладковатый запах гнили. Кажется, камень пролетел через трубу. Теперь я смогу бросать Максу мелкие предметы. Нина находится там, куда ведет эта труба. Как жаль, что я не могу заманить сюда охранников. Получай! От лица всех органов здравоохранения. Так, вот и нет последней ножки. Только никуда не уходи. Полая ножка от стула. Можно посмотреть прямо сквозь нее. Можно, но не обязательно. Полая ножка от стула. Пластиковая. Прежде чем я пойму, что намерен с этим делать, я ни за что не стану совать туда отраву. Мысль о том, чтобы бродить повсюду с открытым шприцем, меня и так не очень радует. Самая новая модель, но... Ой, твою мать, эту проклятую тарелку снова придется настраивать. Охранник отчаянно пытается настроить спутниковую тарелку. Не думаю, что... Похоже, он уже поправил спутниковую тарелку. Работать надо! а не телевизор смотреть. Ой, твою мать, эту проклятую тарелку снова придется настраивать. Охранник отчаянно пытается настроить спутниковую тарелку. это прямой эфир из антарктиды либо спутниковую тарелку нужно настроить тяжелая дверь клин не дает двери закрыться если я запру там охранника некоторое время он будет недоумевать что происходит но через пару минут обязательно поднимет тревогу надо что-то придумать как бы избавиться от этого парня по-тихому Прежде чем я пойму, что на... Шприц. Вроде не использованный, но игла открыта. Если отделить от шприца насадку с иглой, ее можно будет использовать в качестве дротика для моей духовой трубки. Отличная плевательная трубка в южноамериканском стиле. Если я дотронусь до этой иглы, наше маленькое приключение очень быстро закончится. Отравленная игла ждет своего часа. Вот дерево. Ну что опять такое? Этот парень поднял жуткий шум. Надо заставить его заткнуться и как можно скорее. Скорее всего, эта створка здесь для того, чтобы можно было наблюдать за пациентами снаружи. Там сейчас охранник, и пусть пока так и будет. Думаю, при такой нервной работе охраннику не помешает чуть-чуть отдохнуть. Что это было? На некоторое время мне удалось от него избавиться. Скорее всего, это створка здесь... Там сейчас охранник. Заперто. Либо это прямой эфир. Сырный суп. Теоретически, очень вкусный. Но теория очень часто расходится с практикой. Суп такой жидкий, что я весь его разолью, пока донесу до места. Ну а потом, до конца моих дней, от меня будет вонять сыром. Кусочек губки. Поролон пропитался супом. Кусок поролона, вымоченный в сырном супе и пахнущий соответственно. На доске приколоты тысячи записок, какие-то инструкции, фотографии обнаженных женщин, телефонные номера, но ничего такого, что могло бы мне помочь. Возьму с собой кнопки, а доска пусть остается на месте. Невероятная, фантастическая кнопка. Так вот где сидит второй охранник. Я чуть не рухнул прямо в его объятия. Еще один шаг, и он меня заметит. Надо придумать, как его отвлечь. Мимо него мне не пробраться. Надо придумать способ от него избавиться. Должно быть за этой дверью палата Нины. Сначала стоит как-то отвлечь и обезвредить охранника. Этот запах напоминает мне о моем бывшем парне. Полая ножка от стула. Прежде всего мне нужна приманка. А уж потом можно заняться сооружением всяких дьявольских ловушек. Связывать всякие штуки между собой? В этом я теперь поднаторела. Возможно, из этого выйдет ловушка. Главное слово здесь – возможно. Зверь, который готов попасться в такую ловушку, должен быть небольшим и очень глупым. Если мыши и крысы действительно любят цирк, то из этого поролона выйдет отличная приманка. Ловушка, приманка. Осталось выманить добычу. Охота начинается. Смотрим, кто тут у нас. Я люблю крыс почти так же сильно, как стоматологов и хирургов. Маленькая сокамерница Нины. Я нанес на иглу транквилизатор. Беги. Беги как можно быстрее и постарайся отвлекать охранника как можно дольше. Удачи! Ну погоди, тварь мелкая. Я до тебя еще доберусь. Положу эту кнопку на стул так, чтобы охранник ничего не увидел. Черт! Эта крыса снова ускользнула! Но погоди, я до тебя еще доберусь. Ай! Спивак, ты такая же крыса. И до тебя я тоже доберусь. Все тихо. Надеюсь, доза оказалась достаточной. Ключ. Это ключ, который я нашел у охранника. Я так рада тебя видеть, и спасибо за... Не стоит благодарности, принцесса. Идем, нам пора. Я только заберу свои вещи. Надеюсь, эти парни не все у меня отобрали. Спасибо вам обоим. Даже думать не хочу, что могло произойти, не появись вы вовремя. Забудь. Мы же не могли бросить тебя в такой глуши. Я знала, что на вас можно положиться. Не сомневайся. Если надо, я готов даже... Может, пока любезности отложим? Нам пора уходить. В госпитале скоро заметят, что тебя нет. Да, я готова. Хотя... В чем дело? Ведь это совсем близко от того места, где отец разбивал лагерь во время первых экспедиций. Это верно. Но сейчас у нас совсем нет на это времени. Это русский военный госпиталь. И если поднимется тревога, у нас будут очень серьезные проблемы. Прежде всего, мы должны выбраться отсюда и решить, что нам делать дальше. Но... Никаких «но». Мы и так достаточно рисковали, когда приземлились здесь. Мы уходим. Макс, мне нужна твоя помощь, чтобы подготовить самолет. Олег прав. Прежде всего, мы должны выбраться отсюда, а там посмотрим. «Забирай свои вещи из машины и приходи к самолету!» Внимание, внимание! В военном госпитале объявлена тревога. Сбежала пациентка. Очень опасная преступница. Военные извещены, вызвано подкрепление. До их прибытия всем запрещено покидать территорию аэродрома. Объявлена тревога. Взлет и посадка запрещены. Черт, меня уже ищут. Что теперь делать? Мы встретимся неподалеку отсюда через несколько часов.